Клапан дозировки топлива N290 находится на топливном насосе. Вот он. Прикручивается тремя болтиками с помощью торкса T30, по-моему, или T27. Вот. Находится он вот здесь. В снятом положении выглядит вот таким образом. Здесь стоит уплотнительная резиночка. Он у меня дал дубу. Был снят по причине того, что невозможно было прокачать машину, когда завоздушится топливная система. При этом в движении, если ты все-таки с чудом, с каким-то прокачаешь движение, никаких ошибок не было, никаких помех до езды. Это, я так понимаю оригинал на данный момент стоил 7000 в автодоке я купил немножко не оригинальный собрата бошевский за 5000 вроде ездим этот пытаемся реанимировать пытаюсь замочить его в бензине в нижнюю часть естественно в катушку не заливать возможно там клапанок промоется шарик он начнет работать потому что по электрической части вроде бы проблем нет он щелкает при подаче на него напряжения.